Добрый день! Вас приветствует компания Alter Air. Сегодня мы рассмотрим потолочный вентилятор Ellicent серии Polar. С его помощью воздух в комнате циркулирует правильно, без застоя, создавая идеальный микроклимат. Использовать вентилятор можно в любое время года. Летом он придает легкую прохладу от дуновений, а зимой распределяет теплый воздух по всей комнате, предотвращая его задержку под потолком. Вентилятор выполнен полностью в белоснежном цвете и гармонично впишется в интерьер помещения. Монтажный грюк имеет длину 43 см, а все механизмы установки спрятаны под аккуратным защитой колпаком. Высокое качество оборудования предоставляет возможность использовать вентилятор не только внутри помещения, но и на летних площадках общественных заведений. В зависимости от требований и площади помещения вентилятор может комплектоваться с лопастями разной длины 900, 1200, 1400 и 1500 миллиметров. Модель имеет подсветку, а для большего удобства дистанционное управление. Благодаря тихой работе вентилятор можно устанавливать в помещениях с высокими требованиями к шумовым характеристикам. Всем спасибо за внимание, не забываем ставить лайк, а чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. До новых встреч!